И снова всем здрасте. Добро пожаловать на Hillclaim Racing 2! Крута такая игра! Можно поиграть на ней на Android-приложении Ну, есть возможность на компьютере поиграть Кому интересно, в интернете есть информация Вот! Гонка довольно интересная Много у кого я видел ну, Игроков Многих я видел гонять снимают видео так отломают шею во время гонок а, кстати хотя и кажется что игра довольно простая вот ну что там две кнопки но поиграйте в нее и узнаете сами она довольно сложная вот мы уже со второго раза пытаемся пройти пробную гонку, а чтобы казалось, ну пробная гонка. Что, что, может быть проще пробные гонки первого уровня в любой игре? А вот не так-то все просто. Шею там мы сломали, сломали. Вот. А пока наш друг по имени Вы а, пытается доехать до финиша. Я думаю, он доедет. Вы, ребята, как думаете? Напишите нам. Ой, чуть опять не сломали шею. Я хочу вам напомнить, что у нас на канале работает программа лояльности. А вот финиш, ура! И немножко про программу лояльности. Кто хотел бы поучаствовать в записи следующего видеоролика, пишите нам в комментариях свое имя и фамилия. Либо напишите какую-нибудь... давайте лучше э -э, комментарии наши, э -э, самое классные, будем выбирать. И будем вам передавать приветы. Нам не принципиально. Вы рабочий канал или человека, этот канал. Мы... Мы рады всем наши друзья, а пока мы выберем нашему другу имя. Какое же имя нам выбрать? А, честно, долго думали, какое имя нам поставить и остановились на таком известном имени, как Оптимус. Все знают Трансформера, все их смотрели. Оптимус, а, но ну, неправильно будет просто Оптимус. Вот так вот. Какое такое? Оптимальное имя для нашего товарища. Оптимус! Нам подарили новый головной убор интересный, новую покраску и кучу-кучу-кучу денег. Открыли кубок Хилплимпу и разрешили нам немножко погоняться и подсказывают, как это сделать. Вот, давайте-ка, наверное, мы с вами оденем вместо кепочки этот новый головной убор. Шапка такая интересная. Ну, нет, нет, нет. Давайте рубачку мы, наверное, переоденем. Джинсы переоденем. Да, давайте коричневый все-таки в стиль. Не серый, не то. Вот коричневый. То, что, что нужно для настоящего мужика. Гонщик такой. Вот, ну и попробуем, что ж... Нет, не совсем. Убил джипс. Вот если был оптимус джипс, поставили. Зеленый. Нет, не то. Давайте красный все-таки оставим. Красный, красный джип оставим. Да, мне больше нравится красный диски, ну, не совсем идут, пусть немножко отличаются, я думаю, вот так вот мы и будем гонять. Да, не только я так думаю, но и наш Оптимус тоже так думает, он сейчас вам покажет, как это делать. Да, улучшили мы немножко э, мотор, честно говоря, э, я понимаю, что нужно и все остальное улучшать, но мотор в первую очередь. Вот, а вот и наш первый заезд! Ребята, как мы себя покажем? Идеальный старт. Как же мы это сделали? Как мы сделали идеальный старт? Давайте в следующей гонке я вам объясню, как его делать. А пока мы гоним по ухабам от заправки до заправки, собираем все монетки. Зачем же нам монетки? Монетки, чтобы, ну, естественно, улучшалки покупать для машины. И э, новые задания тоже открывать для, э, для нашей машины. Чуть-чуть Позже покажу. Вот, а мы первые! Все-таки что-то в нас есть. Гонщики, заразки гонщика. Ну, ни один круг уже наматываем, Можете посмотреть на нашем канале, как это мы делаем. И опыт, опыт приходит потихоньку. Я в предыдущем видео про это говорил. Вот, видите, у нас на стрелочке была зеленая зона. Сейчас идеального старта не было. А для того, чтобы был идеальный старт, нужно, чтобы стрелка в момент момент пуска не, не, не знаю звука старта находилась в зеленой зоне э, и после этого будет идеальный старт и как сказать э, вы будете иметь при ух ты пух ты как мы на задней части ехали нас сейчас наверное, обгоним кстати плюшечку получили трюк считается ездаться на заднем э, задней части автомобиля да и мы опять первые ура ребята мы с вами огромные огромные молодцы круто все таки э, чувствовать себя первыми а, а другие гонщики вообще не доехали до финиша на качельках оборвались О, а что это нам дали за сундучок такой интересный 14 секунд нам дали времени что же будет через 10, 9, 8, 7 будем ждать, не будем давайте наверное падать а нет, решили не ждать э, вот давайте еще погоняем и потом откроем какая нам разница плюшку все равно получим получим Оптимус, Первых вот зеленая зона, и сейчас попробуем стартануть так, как нужно Опять не получилось, у нас вообще э -э, проспалины Но ничего, что ж поделаешь, бывает такое Ух ты, какой страшный гонщик, не отпейся, дружище Так, вот видите, мы э -э, неудачно стартанули, но потом поехали очень хорошо И это нам на руку на руку, на руку, на руку, мы с вами быстро набираем монетки, а потом их будем, конечно, быстро тратить. Э -э, холмы эти интересные, коровы, И снова первое место, опять сломали шею, ой, яй но, как я уже говорил, после э -э, финала, после финиша, не считается. Э -э, победителей не судят. Вот, а, у нас два заезда, чтобы победить Вот, идеальный старт, видели, в зеленой зоне было И мы идеально стартанули И самое первое, с самого начала Так, снова этот товарищ с решеткой стар... Ух ты, ух ты, тормоз... Вот, ой, вот так вот Ну, потеряли время немножко, нас обогнали, ребята Но мы не разбились, не сломали себе шею Жалко, шляпу потеряли Будем надеяться, что шляпа у нас обратно появится в следующей гонке, ведь мы ее выиграли, не хотелось бы потерять, потому что не факт, что в магазине мы сможем такую самую купить. Вот, не получится у нас быть первыми уже, но финишировать круто. Ой, ребят, я даже не знал, что так можно финишировать. На фото посмотрите, мы просто финишировали в вертикальном положении, это же просто бомба. Так, что там в сундучке? В сундучке. Ух ты! Нам дали новый стиль фермер и денег подбросили. Э, вот, ребят, хотел немножко вам сказать. Э, друзей приглашать не будем. Вот, те э, задания, которые я говорил. Сельская местность, лес. В следующий раз объясню. Вот, ладно. Сельская местность. Вот, погнали. Это у нас типа, типа квесты. Типа квесты, а сельская местность, ну, логично одеть весь голову селянина. Ну, как, как же по-другому? По-другому никак, надо выходить за своих, вдруг будут поддаваться. Мы немножко еще улучшили двигатель, и пока э, улучшать не будем. вот все, э, В таких квестах мы в первом заезде едем сами, а в следующем заезде не будем спешить, в следующем заезде я объясню, с кем мы будем гоняться и что же нам за это будет вот если честно до конца я не понял зачем же эти заезды но денежек можно насобирать у нас в первом заезде видите нет никаких циферок есть только отчеты до заправки и до мешочков с монетами других никаких цифер нету, счетчиков нету в следующей гонке появится циферка и я объясню что то за циферка у некоторых ребят кстати видел да некоторые неправильно объясняют и почему неправильно я тоже скажу если ребята те которые неправильно объясняли увидят это видео не обижайтесь все делается для наших подписчиков вот. Вот, сильно, ребят, не обижайтесь, это камень не ваша огород. Просто, ну, вы неправильно поняли и... И мы вносим небольшую ясность. Ну, не вносим, а внесём небольшую ясность. Вот. Чтобы не разбиться, нам нужно потихоньку балансировать. Кстати, стратегию нашей езды, я думаю, в следующем видео я вам обязательно расскажу. Если этот видеоролик наберет хорошую популярность, то будут еще много-много выпусков. И я вам объ... Не доедем. Ой-ой-ой-ой-ой, опасный, опасный подъем. Видимо, наш двигатель немножко не справляется. Или колеса поменять, может... Э, ну, я думаю, в следующем видео мы что-нибудь придумаем с этим. А пока давайте еще раз попробуем подняться. Ай-ай-ай, они, ну, чуть не перевернулись. Ай-ай, сломали опять шею. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Пока-пока.